Приветствую всех любителей видеоигр «Контрабанда полиции» Короче, будем шманать дальше всех этих всяких разных разнообразных, которые не хотят нам спокойно сами отдавать свою контрабанду И тут почему-то я хотел начать раздел Почему-то подумал, что все началось сначала Немножко очканул, потом начал читать, что он говорит Понял, что все, короче, нормально И я просто что-то не то Товарищ, нужно освободить немного места на посту Поэтому сегодня вам предстоит прокатиться Ну, поэтому продолжаем Ваша задача перевести арестованных в трудовой лагерь и доставить перехваченную контрабанду в отдел полиции. Кстати, помните, да, что из контрабандок? По дороге заскочите в магазин у Влада и купите инструменты для работы. Хорошо. Сначала разберемся с вашими нарушителями. зайдите в помещение для задержанных и отведите всех заключенных в полицейскую машину. Хорошо, это мы можем. Где тот вход, я уже забыл. Давно не заходил, у меня что-то. Блин, ну мне пока нравится, если честно. Так, а они там не сбежали, надеюсь? Монета, а Чё ты там, блядь, шпрыхаешь? Ой, как просто. Ой, как просто. Отлично. Теперь заберите контрабанду. Так как, подойдите к полицейской машине, откройте багажник, используйте планшет для учета груза при осмотре багажника. Когда там до машины бежать? Загрузите контрабанду непосредственно из инвентаря или переместите отдельные товары со склада. Где проход? Не понял. А, я прыгать могу. Все, вопросов не имею. Здесь вы найдете свои полицейские машины. Поговорите с механиком, чтобы подготовить или отремонтировать выбранную машину. О, блядь, вот это вот... Это вот все ваше дело. Так, посмотреть. А как мне... А как со склада. Подожди. Ну, хорошо. Автомобиль. Пожарный топор. Инвентарь. Инвентарь или переместить отдельный товар со склада? Как мне товар со склада переместить? Подожди. Что-то я не понял. Не-не-не. Инвентарь. Как мне поменять это самое? Мне что надо бегать на склад, забирать, блять. А что сразу нельзя было? Или я, короче, туплю? Или перенесите отдельный товар со склада? Ладно, в общем, я, возможно, туплю. Не понимаю, как перейти на вкладку. Но так уж и быть. Мы просто все сами заберем. Вот так вот. И сами все донесем. Так будет проще всего. А ч ⁇ заморачиваться? А, мы же еще клад, кстати, должны будем найти. Нам надо, надо, надо будет лопату найти. Надо будет... Как-то с контрабандой потом решать эти вопросы, конечно, всякие интересные. А еще документы же всякие находить. Так, поехали. Во. Похоже, вы готовы отправляться в путь. Сядьте в машину. Не, подожди, я еще не очень готов. Тут тут красивый графити есть? Графити. Ну, как сказать, красивый. Такие коляки маленькие, как обычно. Дайте осмотреться хоть немножко. Чуть-чуть. Ну, тут осматривать нечего. Тут тоже. Ну, ладно, поехали. Так. А, первая остановка, трудовой лагерь Там будет высадка заключенных Откройте карту, чтобы посмотреть, куда ехать Так, допустим Трудовой лагерь, а где я? А, это вы Первый поворот направо Не, подожди, куда ты? Ух ты, блядь, еще от первого лица водить Так, а что, я могу здесь повернуть направо? Думаю, что да Надеюсь, что я в любой момент могу открыть карту И мне не светит за это ничто Ну, то есть она как бы на паузу поставится Потому что я что-то так посмотрел это. ой ой какие здесь узкие дороги Могу? Не могу Или могу? Понятно Да тихо-то, тихо-тихо А как закрыть? На М. Тихо Главное, короче, не это, не раскурочить. А я на еще не посмотрел А, ну сейчас, пожалуйста, что прямо Ой, тут какой-то кара от магазина Мотель-карат. О, мотель-карат. Не, выглядит в принципе красиво, мне нравится. Все очень аккуратненько. Пока прямо. Так, он на меня едет. Я просто хотел убедиться, что на карте Прямо, прямо, первая же развилка направо. Ага, вот и мы и приехали. Ах, нет, О, нет, похоже, не во время грозы а, повалил а здорово, дерево. Мы не можем проехать дальше. А Я понял, заглушить машину, а выйти из машины. -то Возьмите -то топор с багажника а и устраните препятствия. Придется постоять, мужик. Топор. Циферка 5. Я сейчас все сам змучу. Отлично. Возвращайтесь в машину. Путь <проб> не близкий. Сейчас я положу топор обратно. Путь не близкий. Так. Они там сидят вообще, да? Ой, вправду сидят. Прикольно так. Теперь вот так вот. Так, первый же поворот направо, а потом будет еще, скорее всего, еще какой-то поворот направо. Ага. Ага. Заводим. Включить фары, включить сирену. О! О! Мне нравится. Так, вот здесь вот на развилочке сюда. Едем просто с сиреной, вообще прекрасно. Осторожно, олень. Это мы будем осторожны. Ой, смотрите, смотрите, они мне дорогу уступают. Красавцы. А че сразу не О, кстати, вот здесь вот надо документы будет поискать выйти. Сейчас мне дорогу, да, уступит? Ой, красавчик. Ой, какие молодцы, ребята. Так, белка чуть не задавил. Так. Ой, ой, ой. А че я раньше не догадался. Так, трудовой лагерь. Тихо. О. Отлично. И вот здесь вот поаккуратнее, я понял. Нифига здесь, как все круто. Открывай. Красавчик. Так, вы на месте. Остановитесь ворот и отдайте приказ перевести заключение. Ага, хорошо. Так. Ну, допустим, мы остановились. Да лезь, лезь, ой, это прям трудовой-трудовой а лагерь дайте, Здравствуйте, товарищ, я сержант Манал, и я отвечаю за эту дыру С тех пор, как партия отказалась от процессов над бандитами, сразу же началась добыча нашего камня Все, все, что ты сказал Передать всех заключенных. Отлично, нам всегда нужны новые пары рабочих рук, 200 за сот, сотку за каждого дали Все? Так, затем поезжайте в магазин у Влада за инструменты. Помните, без инструментов вы не сможете найти контрабанду. Так, это, конечно, хороший вопрос. Но контрабанда-то все еще у меня. Ну, поехали, ладно. Так. А как бы мне теперь развернуться? Ни черта не вижу, что там сзади происходит. Тут зеркала как-то не очень правильно работают, если честно. Ну, фиг с ним. Ой, я там куда-то въехал пару раз. Так, а что, сигнал куда-то включать? Я же имею право, в принципе. Да, а что, нет? Так, открывай ворота. Красавчик. Так, стоп. Где я? Я вижу себя. Мне будет проще повернуть направо и на втором повороте налево. Все хорошо. О, нифига, у аж въехал в стену. А ведь просто хотел мне путь освободить. Блин, какие здесь хорошие граждане. Освобождают мне дорогу. У нас в стране, блядь. Как-то не так все работает, это дело. О, вот, вот это вот прям как раз вот как у нас в стране сейчас работает, Даже не уступил. Так, вот сейчас, по-моему, я должен быть второй поворот как раз направо. О, смотрите, все в текстуры во все говно уезжают. Так, и вот здесь вот как раз-таки мне куда правильно направо. Отлично Это же правильно еду, да? Да, вообще прям как надо Блин, я же там хотел в этот, какое-то здание заехать Ну, в разрушение Ну, ладно уже, пофиг Так, я могу, да, сюда заехать? Ой, вправду могу Ну, давай заедем аккуратненько Оп Оп Оп Ну, в принципе, нормально заехал надо бы с той стороны, да, наверное, заезжать? А я че, чем-то могу тут припереть? Я бы че-нибудь припер бы. Но не могу, судя по всему. Блин, я, походу, вообще не с той стороны заехал. Блять. Ну ладно, на своего рода парковка. Выйду я здесь? Отлично. Надо было здесь день нибудь паркануться просто, и все. Не. Милоса меня отнимает. О, так угран ты угран новенький угрожай, начальник по Я Владимир Нимчук. Но, но люди Владимир зовут Венчук. меня просто Влад. Я Запад продаю подродки, надежные и инструменты, оружие и боеприпас. И Надеюсь, что ты справишься лучше, чем розник. О, тут калашников даже есть. Бля, походу потом будут бои. О, немецкий. Так. А? У вас есть что-нибудь на продажу. Так, у нас... Куда? Ты куда убежала? Ты чего? Свернулось почему-то по случайке, наверное, что-то нажал. А, у него там Калаш висит, а я не могу его купить. Так, хорошо, подождите, у меня есть в принципе нож. Он еще не скоро сломается, но у нас есть вилы. Ага. А это дешевый вариант, чтобы вскрывать. Этот подороже, этот еще дороже, еще и еще. Лом. У нас, ну, в принципе, что нам надо? Нам нужен нож. У нас вот такой. Ну, давайте купим его. Он пригодится на будущее. Потом купим... Последняя остановка отдел полиции. Туда нужно сдать контрабанду. Так. Блин, ну... Лопату купим. Вилы купим. Так, вилы, лопата, нож. У нас вот такой топор. Значит, такой же топор пока покупаем. И нам, в принципе, что надо? Черенок. М -м -м -м -м -м -м -м. Ветка, блядь, за 8 бачей Это чисто этих пинать, что ли? Ну, давайте газовый шланг купим То есть вот это, в принципе, это все уйдет в тайник Оно будет просто лежать и ждать, когда вот что-то из этого сломается Плюс я бы, на самом деле, себе ВПМ бы купил Пригодится же Блин, или на автомат просто потом накопить в будущем это Но я понял, ]変ы... спасибо Ну, в принципе, это за это спасибо Так Ну, поехали, что Сейчас мы выйдем отсюда аккуратненько, нежненько. Вот так. опа вот Опа. Оп оп оп. Так, теперь на карту взглянем. Прямый поворот направо, а потом еще раз направо. Или. Ну да, так будет, наверное, правильно. Ут, тихо. Ща-ща-ща. Вот так вот будет правильно. Так, что у нас там? Прямо поворот направо. Ой, ой. Вот это я сейчас чуть не заехал. Хорошо тут. Не, ну с мигалками-то вообще прекрасно. А включить фары можно, да? там? А, это я выключил фары. Да куда ты ее заглушил-то? О, лесопилка. Сюда, наверное, что-нибудь тоже можно будет нести давай, Надеюсь. Так, вот здесь вот поворот направо. Потом уже следующий еще один, по-моему, поворот направо. Это сейчас будет крутой поворот, а нам нужен обычный поворот музычка игры а можно как радио там Да и реально может включить включить станцию Я хотел поменять вообще-то А вот переключить да не подожди а переключи о тихо тихо тихо тихо мне здесь направо а потом налево блин чем-то ведьмака сейчас напоминает Ну есть такой схожий. о отдел полиции Ух ты, какой здесь резкий подъем. Свои приехали, свои. Ну, так, хорошо, теперь поговорить с офицером Набоковым на и передать ему контрабанду. найденную контрабанду. Он также может Маш сам ее забрать машина. прямо из машины. Конечно же, сам заберет. Кому там подходить? Сам заберет, ничего О, страшного. Отлично. О, наконец-то. Я, Я думаю, вновь вы вновь уже не придете. Моя фамилия на боком Я завидую этим складам. Запомните, незаконный товар попадает только мне. Даже не думайте продавать его налево. Да зачем? Похер на него. Но, может быть, разочек попытаемся. Отличная работа. Перехвачена черная контрабанда. Хорошо, садись в машину и пройди назад на погранпост. Ну, в принципе, все просто. Я не, пока не вижу ничего такого прям сложного. Музычка какая-то играет Давай следующую А, только выключить можно Ну, пусть это играет Ладно, но мне как-то больше понравилось По душе Так А, ну нам сейчас, в принципе, направо мы сейчас обратно Даем газу назад Блин Ни черта не видно, куда я еду, конечно Сейчас мы вот здесь вот и развернемся, наверное Или нет, будем вот так вот ехать назад просто Надеюсь, там ворот Понятно Надо развернуться Блин, здесь зеркало как-то не это самое. Работают как-то не очень, короче. Так вот, мы выехали. Сейчас направо. Что, с сигналками, наверное, поедем? Ну да, все-таки. Вечер, все такое. Надо поспешить. Ребят, меня должны пропустить. Все-таки понять, простить. Там, важные дела. Так, фары пора включить. Ого. Вот она жизнь, вы ездишь туда, ездишь обратно, потом пропускаешь машины, не пропускаешь машину, ищешь контрабанду, выполняешь все хорошо, получаешь бабки, выполняешь все плохо, не получаешь бабки. Но вот так же, так же минус, можно, конечно, крутить бабки налево и направо, но за это можно еще и сесть, бля. Или про контрабанду, если что. Не, ну, блин, я бы, наверное, разочек толканул бы Чисто... Ой, тихо. Я бы чисто попробую, так сказать. Все. Так, поздравляю. Вы сегодня отлично справились. Как видите, работа не ограничивается сидением на посту. Сейчас я здесь припаркуюсь аккуратно Вот так вот. Блин, ну назад здесь, конечно, сдавать вообще неудобно. Но припарковался очень даже ничего так. Так, ну пойдем. А, что, все спать, что ли? А может быть, я хотел машинку пропустить какую Что-то как-то неинтересно. Ну, давайте, ладно, следующий день запустим. Фиг с вами. Спать так спать. А что поделаешь еще? Не, можно было бы искать какие-нибудь документы, еще что-нибудь. Так, содержание постройки, обслуживание автомобилей, бла-бла-бла, бла бл 150 бачей. У меня уже денег в минус, блядь. У меня теперь еще из автомобиля бабки берут. А, это просто я за сегодня Поработал в минус Но из-за того, что у меня были накопления Все нормально, фух Блин, контрабанда За 9 штук все 124 доллара Это вообще копье, если честно А вот заключенных надо как-то побольше Сотку за заключенного Это очень даже неплохо Любой, кто будет проводить контрабанду Как минимум, естественно, можно посадить и в какой-то определенный день вывезти. Вставайте, у нас впереди еще один напряженный день на границе. Сегодня вы будете иметь дело с водителями, которые провозят товары в страну. Смело пригласите первого заводчика. Ух ты, блин. Опись грузов. Министерство транспорта меняет правила ввоза товаров на территорию Акаристана. Вводятся требования о наличии водителей описи грузов. Любые несоответствия в документации должны привести к отказу во въезде. Наши службы подслушали телефонный разговор, благодаря которому мы получили конкретную информацию о другом контрабандисте. Национальность республики Кагастам. Так, значит, Кагастам. Опись Кагастам. Хорошо. Так, значит, должна, значит опись должна сходиться и Кагастам. Хорошо. Хорошо. У каждого переводчика должна быть действительно Опись в Потребуйте у него нужные документы Так, приведите документы Хорошо Я уже забыл как что делать, если честно О, бля Ну давай вот так Ага Ага Ага Ага Ага так, а чё еще? Ты похож, похож. Удобнее все сравнивать, реальный груз с помощью планшета для учета груза. Возьмите его со стола. А чё вы раньше-то молчали, блядь? Так, планшет для учета. Так. Используйте планшет для учета груза. Чтобы проверить груз, нажмите левой кнопкой мыши, чтобы посмотреть записи. Так. Е. Так. Не понял. А как мне? Использую планшет для... А, газовая плита. А, все, понял. Ага. Так, а, все, просто зажимаю. Все, хорошо, понял. Отлично. Значит, мы все просто, все, все, все, что есть записываем. Отлично, теперь ставите запись с планшета для учета группы в описи грузов. Так, Хорошо. Проверьте я прочие данные Пропустите или разуметь водителя Затем пригласите следующего Так, газовая плита Три штуки, газовая плита Две штуки, а, что я так не могу сравнивать? Ага Газовая плита Ага, уже не соответствие Уже не соответствие Так, срок действия, опись грузов Крестик Ага Так, фото в принципе сходится Номер паспорта, срок действия, имя, фамилия Вроде сходится так, да подожди ты, закройся Ну да, все, мы тебе отказываем Просмотр завершен, отказать не так. так, а как теперь убрать тебя на С, хорошо Все, следующий У нас времени не вагон Этот пока уедет, мы сразу следующего пригласим Там, кстати, надо еще не забыть, что к Гастам, да? К Гастам, да Ой, блядь, похоже на бандита. Идеальный досмотр, соточка. Иногда нужно выгружать товары для осмотра или поиска странных предметов. Спрятанных, точнее. Выберите планшет для учета груза, чтобы взаимодействовать с товарами по отдельности. Нажмите Е, чтобы выгрузить товары. Хорошо. Сначала документы. Сначала документики. Так, поехали. Подтвержденный груз. Это пока что подождет. Так, сначала имечко твое сравним. Вот здесь твое имечко сравним. Ага. Номер паспорта сравним. Ага. Срок действия. Ага, хорошо, красавчик. Ага. Торговля. Так, что еще мне надо? Ну, в принципе, такой же лысенький. Ну да, похож, похож. А, кстати, а что у тебя там по паспорту? Кагастам. Ах ты ж, сука. Так, на Е, да? Как тебя выгрузить-то? А, на С. Ага. Мы все просто выгрузим. Так, вот и все. Весь груз уже на столах. Теперь вы можете его пересчитать. Или поискать контрабанду. Конечно, можем поискать контрабанду. Опа. Змелак змеи уже нашел. Один знак змеи уже нашел Так, а чем будем ломать? Ножом не подойдет Вот так вот Отличная работа, вы нашли контрабанду Арестуйте контрабандиста Дожди, рановато еще Хотя ладно, давайте его сразу Сейчас из машины попросим выйти уже Так, выйти из машины Сейчас, подождите, я сейчас виллу возьму Нет, топор то пора, он точно будет больше бояться. Так. Вы арестованы. Так. Теперь закрыть. Теперь проверьте следующих водителей. Не, подожди, я еще не всю машину проверил. Я уже в прошлый раз понял. Что ее стоит повнимательнее осматривать. Что это у нас тут? Здесь у нас тут что? да вроде нет ничего бордачок бордачке пусто так смотрим смотрим аккуратненько вот здесь вот, вот здесь бля они не всегда я вспомнил что они не всегда помечают места контрабанды тем что это самое тем что здесь есть контрабанда и это меня немножко ой ой, ой ой ой куда куда меня запихнуло вот это сейчас было серьезно. <смех> Я хочу еще разочек. <смех> мне понравилось. Это было прикольно. Ну-ка еще разочка. Блин, а теперь? Блин, а теперь так не работает. Ну-ка. Ладно, пофиг. Ну ладно, уже не работает. Но мне понравилось, было неплохо. Так, ладно, фиг с ним. Так, стоп, подожди. Я еще здесь не все смотрел. Ну... Но... Опа, канистра со спиртиком нашлась. Как хорошо, что я заглянул. Вот это я хорошо сделал. Так, подождите, дайте-ка мне ломик. А, топор нужен. Хорошо. Бананы. Бананы. Тоже бананы. Хорошо. Тут нужен точно нож. Да проще уже все вскрыть просто Че я заморачиваюсь Хорошо Так, здесь лом нужен Блин, ну так-то вообще-то Прям, если честно, так подразуметь, Очень все быстро как-то тратится Ну ладно Так, все Сейчас все будет Так, досмотр Блин, F1 Места, где прячут контрабанду Найдено два из трех сразу. Надо будет потом пересмотреть. Надеюсь, мне покажут. Я просто не помню. Должны вроде показать в конце дня. Я такой с фонариком. Так, а чем тебе еще за подсказку будет? А больше ничего, все. Про контрабанду теперь надо самому искать, Жай, да, как я понимаю. О, он уже капот не хочет закрывать. Но я уже начал досмотр. извини, уже. Коза. Коза. Коза одна штука. Что то еще имеется? Да вроде нет. Ладно. Давай свои документы. Да стой, подожди. А, да. Видите документы. Так, спасибо. Коза подходит. Подтверждено все. Так, на фотке. На фотке вроде он. Так, отлично. Отлично. Отлично. Хорошо Хорош Подтвержденный груз Ну, коза, все нормально, все хорошо Все правильно Да, я могу тебя пропускать, в принципе А, надо вернуть груз А как тебя вернуть? Как тебя вернуть-то? А, да Загрузите груз обратно а, -а, а, Не очень удобно Но, хорошо так, осмотр завершен Я думаю, что можно разрешить ему въезд У него все нормально, все хорошо Так, все, закрывай все туда. Я тут все закрыл, да, большое вам спасибо Поехали следующий, последний, да? И что мне сейчас скажут? Ну-ка Соточка, идеальный досмотр Отлично Все-таки я не нашел где-то, оказывается Контрабандику, конечно, жалко Так, открывай окошечко Здравствуйте, документики Ага. Так, теперь груз Так Так, хорошо Сток сена, 6 7, 8, 9 9 стогов сена Верни обратно Блин, мне бесит, что каждый раз экран теме Все-таки в принципе В принципе, могли бы что-нибудь Продумать к этому моменту так, ну здесь вроде ничего нет Хорошо Так, поехали Имечка, естественно Ой, все уже очень плохо Опа, уже не соответствие. Так, а я тут где должен быть? Должен быть вот здесь, да, все хорошо На фото Старый мужик, старый мужик сейчас... А, это дата рождения блядь. Ой, все, ой, все Это, по-моему, последнее, да, что я сейчас сделал да, все, уже не могу 81 28 июня, сейчас апрель, еще работает Номер паспорта 69 Z2V2M1 Самир Хиоп А что тут? Сомир Хиоп А что не так? А, Сомир, а тут Самир. Все, я понял Блин, а я не смогу тебя Как-то это сам пропустить А что у нас с грузом? Стогов сена 9 9 а у него 8. Эхо, 5 грузов не подходит. Придется тебе отказать. А что поделаешь? Почему? Блять, стоги сена не подходит, Алю. Следующий. А больше некого. Больше некого, все. Блин, но ножи, конечно, так себе и топор так себе. Надо запомнить. У нас тут запасные, кстати, лежат. Идеальный досмотр Отлично, отлично Вы быстро учитесь, можете уже отдохнуть Сегодня последний день обучения Это, кстати, плохо Так, надо, кстати, пойти-ка это самое Поговорить с заключенным А можете идти Я понял, их можно еще и отпустить Не, у нас что-то пока маловато контрабанды Поэтому не вижу смысла складывать что-либо сюда так, пока я не знаю, там можно ли выложить инвентарь или нет Но, в принципе, хорошо У нас Теперь тут груз лежит, да, груз лежит, отлично Ты даже не думай, блин Вообще, кстати, их можно и в ночь вывозить, чтобы днем делаем заниматься, а в ночь вывозить Жарко, что холод, -то, холодно, точнее, или жарко Блин, ну на этом мы, наверное, закончим эту серию Да мне понравилось. Неплохо. Последний день обучения как раз-таки хороший переход будет на фон того, что как я справлюсь без обучения в целом. Фух. Ну что, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо за просмотр. Пока.